Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать пышный бант из ленты шириной 2,5 см. Это многофункциональный бантик. Его можно поставить на ободок или зажим для волос. Размер этого банта по длине 9,5 см. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту двух оттенков. Оттенки близкие голубой и более насыщенный голубой. И мне нужны 8 отрезков длиной 18 см. и 8 отрезков длиной 20 сантиметров для этого банта можно также использовать репсовые ленты или ленты из органзы в комбинациях или с атласной лентой или с репсовой для обработки центра бантика мне понадобился отрезок длиной в 11 сантиметров украшу бантик вот такой тесьмой огнем зажигалки я соединяла отрезки если у вас есть терморезка делайте это на терморезке сэкономите время еще понадобятся булавочки иголка с ниткой и клеевой пистолет Бант наш симметричный, поэтому он состоит из петель зеркально отраженных. Две петли я уже сделала и сейчас покажу как это делать. Это петли нижнего банта. Отрезки берем длиной 20 см. Складываю отрезок пополам и намечаю центр. На атласных лентах это хорошо получается. Если у вас репсовые ленты, можно использовать огонь зажигалки. Теперь складываю на уголок один конец и закрепляю для того, чтобы вы увидели, что получается. А вторую ленту буду складывать. Вот так, сюда. У меня концы лент должны смотреть в разные стороны. Вот так. Если эту операцию сделать правильно, значит и все остальное будет получаться правильно. Теперь я уберу булавочку, она будет только мешать. И складываю еще один уголочек. Получается треугольник. И еще раз складываю. Эти концы, отливные концы, должны совпасть. С одной стороны получается вот такой валик глухой, а здесь расщелены Вот в эту сторону и будем подворачивать ленту. Просто один, ближайший к вам конец. Поворачиваю от себя и вставляю туда, в эту расщелину, ленту. А задний конец просто от себя и вниз. Совмещаю уголочки и срезы. Закрепляю булавочкой. И получается вот такая петелька. Заворачиваю ленту. Еще делаю уголок. И вот сюда. В расщелину поворачиваю отрезок ленты от себя и вниз. Здесь опять от себя и вниз. Закрепляем. Вот получаются вот такие близнецы. Теперь эти петли я раскладываю попарным. И буду их прошивать иголкой с ниткой. Здесь нужно очень аккуратно захватить уголочки. Можно даже сделать два мелких стежочка, один возле другого. Для того, чтобы уголок не распался. Такая вероятность может быть. Количество стежков в нижнем банде выдерживать не обязательно. Все равно не будет видно этих складочек. И самое важное, конечно, сделать так, чтобы уголки не распались. Выравниваю все концы, уголочки. Теперь соединяю нить в кольцо и затягиваю ее. И нижний бантик у нас готов. Теперь сделаем верхний бантик. Здесь петли имеют вот такой вид. Показываю, как их сделать. Складываю отрезок пополам. И булавочку закалываю по центру так, чтобы головка булавочки смотрела на одном отрезке вправо а на другом отрезке влево и теперь от стороны там где расположена головка булавочки я подворачиваю ленту делаю острый уголочек так даже проще делать и когда собирали петли на нижний бантик, тоже можно было сделать вот так. И вы видите, концы лент у меня расходятся в разные стороны. Значит, дальше сделаем все правильно. Как в первом случае, подворачиваю ленту один раз, получился треугольник, и теперь накрываю этот треугольник с свободным концом ленты. Срезы совпадают. Можно заколоть булавочкой, а можно это и не делать. Теперь ленту поворачиваю на себя и влево. По центру сгиба ее складываю. И конец опускаю вниз. Совмещаю с уголочком. А этот конец ленты отворачиваю от себя и вниз. Тоже совмещаю срезы и уголки. Повторяю те же движения. Все совпадает. В расщелину буду вставлять вот этот край. Подворачиваю теперь ленту вправо, пополам и вниз. И получилась пара петелек. И теперь все 4 пары я собираю на одну нить. А вот здесь уже нужно точно делать на каждой детали 4 укола иголкой. Вот идет 1, 2, 3, 4. При этом по ходу работы я подравниваю срезы, вот так совмещаю их, и где нужно уголок выдравниваем, Замыкаю нить в кольцо и стягиваю ее. Теперь такой момент. Мне нужно, чтобы эти петли имели вот такую форму. Они расходятся, а я хочу, чтобы они прилегали одна к другой. Определяю точку соприкосновения. Наношу в эту точку немножечко клея и соединяю детали. Вот то, что мне нужно имеет тот вид который я хочу теперь я соединю две детали ленту для обработки центра я складываю втрое оплавляю срезы у меня получается плотная, хорошая лента, которая будет придавать хорошую форму серединке банта. Мне такой вариант даже больше нравится, чем э, обработка серединки репсовой узкой ленты. Здесь вот два раза обвила и все красиво получается. С задней стороны банта я клей не наношу. Там, мне нужна петелька. Украшаю серединку. И бантик готов. Теперь я покажу, как петельку я вставляю Ободок. Ободок э, тоже ширину имеет где-то около сантиметра. Но ну, в принципе сюда может и пошире ободок войти. Тут уже вы ориентируйтесь по своим материалам, что у вас есть. Можно выше его поставить и получается вот такой пышный нарядный бантик. Такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас. Желаю всем творческого настроения, красивых бантиков. С вами была Ирина и до новых встреч!